Смотрите, какая красота. Реально, какие дома. Вы смотрите, да. Любуйся на здоровье. Живи. А воздух какой вкусный. Можем позонировать как-то, да. Тут, грубо говоря, раз, два разреза, раз, два, три, получилось три комнаты. Или же, допустим, сделать все свободной планировки. Офигеть, какой он. Смотрите, это все балкон. С подсветочкой, с навесиком и, конечно же, видон. Сразу же делать ремонт, сразу же жить. Не надо ждать. Но потому что дома готовые. Привет, уважаемые мои. Я в последнее время очень э, такой вот коснулся -то этой темы частных индивидуальных жилых домов. И хочу в нее посвятить вас тоже. Сейчас покажу вам классный коттеджный поселок. Смотрите, он реально классный. Смотрите, можем этот дом, можем вон тот дом, можем э, дом пониже. В общем, этот комплекс реально зачетный. Я предлагаю в него пойти э, и попасть и посмотреть. И я знаю, что он вам понравится. Собака. Кш -кш -кш. Кш -кш -кш. Собака писить пошла. Меня тут все это время сопровождала собачья собака. Ну, сейчас она еще придет, пописится сейчас и вернется. Смотрите, какая красота! Реально, какие дома! Вы смотрите, да, там дома, кукла, территория. Собаки, иди сюда! ушла, взяла и все. Главный ролик, кто должен быть? Я, что ли? Я, что ли? Или ты? Собачья собака. Все, идет наша собака с рака. Иди сюда, блин. Идем, гладить буду, блин. Только что лезла, вообще просто без мыла залазила ко мне во все даже в карман. А тут на тебе, здесь собака снисняка стала. Была собака э, такая... Шумоголовая собака Собака-покусака А стала собака-стесняка Как только камеру я включил Ладно, дорогие друзья, смотри внимательно Смотрите, какие дома Кукла просто Есть с большими земельными участками Есть с маленькими ну, Давайте на примере вот этого покажу Смотрите, какой кукольный дом Просто, просто кукла а. Как он смотрится Морской пейзаж Он реально еще тот пейзаж Смотрите, какая видовая характеристика Сумасшедшая, да? Просто это все с террасы нашего пейзажа. Вот, я на террасе этого дома частного индивидуального жилого и построенных с данных домов да, на территории комплекса смотрите какие пейзажи какие здесь у нас земельные участки перед каждым домом смотрите да реально тут можно сделать и басик можно сделать вот там навес мангальную зону можно вообще все малины засадить и вот там от верхнего этажа можете представить какая будет сумасшедшая панорама и вот как они дома все смотрятся здесь коттеджный поселок с пальмами готовый с брусчаткой с подсветочкой коммуникации центральные газ-газовый котел Предлагаю пойти вовнутрь, начать смотреть. А ну а насчет пейзажей, смотрите, снежные горы. Там море морское, огромные земельные участки, реально зачетный морской пейзаж. Мы в Адлере, в Адлере, в раю. Теперь идем, покажу. Давайте-ка, буду показывать сейчас именно вон тот дом, по причине того, что ключ у меня только от того дома. Собака! Ты, блин, за мной бегала, иди сюда задолбала. Такая собака все пошла, нафиг. надоела она мне Вначале такая активная, а сейчас такая пассивная Так, короче, вы оттуда вот так берете бри -бри -бри -бри, Подъезжаете, пультик нажимаете, ворота Такие делают вот так И уехали они туда И вы такие заехали сюда на территорию Припарковали три своих автомобиля а Вот вы припарковались И далее вон туда пошли Смотрим, так, ворота, кнопочку нажали, ворота закрылись Сами понимаете, все-таки система ниппеля автоматическая. Закрылись. Вот, припарковались. Здесь можно навес какой-то сделать, если это необходимо, можно и не делать. Далее, вот у нас небольшой кусочек земли перед домом. Здесь можно басик сделать, чтобы оттуда нырять. Либо здесь малины засадить клубникой, помидорами. Поднимаемся. Поднимаемся наверх. Как выглядит дом, вы уже поняли. Они все в одном стиле, все по образу и подобию. Непонятный Камень, короче, какой-то классный такой. Здесь, понятно, клинкерная плиточка. Здесь у нас еще земельный участок с пальмой и подсветочками. В общем, вначале, прежде чем в дом зайти, я предлагаю вокруг дома обойти. Давайте обойдем. Поймем вначале, что это за дом. А потом внутрь зайдем. Газонная трава. Здесь у нас территория вокруг дома. Вот мы ходим вокруг дома. И получается по кругу вот так вот ходим. Проходим и на террасу попадаем. Здесь у нас вот такая вот терраса. Терраса, видим, да? Выход выход с кухни, да, вот терраса, навесик, тут, наверное, столик и покушать. Виды. Виды со второго ряда домов замечательные просто. Обратите внимание, вообще какой вид ё-моё, сумасшедший просто, ну реально. Вид красота. Видно вам это, а? Море, реально, реальный морской горизонт. Горизонтище, силище, и горы, и море, Все. Все вам, дорогие друзья, пожалуйста, любуйся на здоровье, живи, а воздух какой вкусный, знаете, вот я реально, вот многие люди замечают, кто приезжает в город Сочи, они когда приезжают, они с трапа самолета сходят, они делают вздох и такие, да, вдыхают воздух и офигевают, вот, я реально, я уже привык, да, то, что Сочи здесь все офигенно, все привык, да, но вот когда я с центрального Сочи выезжаю сюда, вот на эти частные индивидуальные жилые дома, смотрите, подсветка, я... Понимаешь, что здесь воздух, он какой-то такой воздушный, кто-то, а так и написано, кто-то аушки вечер, мне вот периодически звонят, понимаете, аушки, там и порой, вот понимаешь, позвонят, блин, а потом два-три раза им назад перезвонишь, а они, сиди, я сам открою, блин, вот сейчас та же самая херня, вот аушки вечер, он мне не отвечал, а сейчас решил набрать. Потом перезвоним нахрен этим Аушкам, смотрим дальше. Вот такой вот у нас, видите, входик. Это морской пейзаж. Аушки, вечер уже отзвонился, надеюсь. Так, дальше идем. Теперь надо его переименовать будет Аушки обед, потому что звонит полдвенадцатого. Так, это у нас вилла, морской пейзаж. Так, сразу же говорю, вот на это барахло не обращай внимания. Визуализируем то, что это гардероб прихожая. Мы в прихожей, сразу же попадаем куда? Куды? Здесь у нас котельная, накопитель, насосы всякое. барахло можно складывать. В общем, как. Да что ты за уж? Вечер такой-то настойчивый, а. видишь я занят, дружище. Дальше смотрим, дома у нас от 180 квадратов до 200 и видим свободной планировки, огромный зал, раз, два. Три. Можем позонировать как-то, да, тут, грубо говоря, раз-два разрез, раз-два-три, получилось три комнаты. Или же, допустим, сделать все в свободной планировки И далее, видите, да, огромнейшее пространство, но не забываем, что здесь у нас еще санузел без нормального санузла. Звучит как, да? Сан, то есть уважительно, да. И вот у нас выходим вот сюда. Так, вышли мы вот сюда. Что мы здесь видим? Ну, это все та же самая терраса наша, где я ходил до этого. Видите, у нас здесь элементы клинкерного кирпичика, дерева, э, декоративной штукатурки, панорамных окон. Поднимаемся теперь, давайте-ка, дорогие друзья, на верхний этаж. На верхний. Так, дверь надо закрыть, а то откроется... А то будут потом рассказывать, что забыл я закрыть. Давайте теперь подниматься наверх, на второй этаж. По первому этажу все более-менее уже понятно. Технология строительства, видите, монолитный каркас э, с гипсогазоблочным заполнением. И вот мы поднялись на второй этаж нашего морского пейзажа. Пейзаж... У нас здесь ландшафтный дизайн, КПП, закрытая территория, индивидуальный газовый котел, все коммуникации центральные, договор купли-продажи, сделки регистрироваться в Росреестре. Ну и здесь я вижу две огромные комнаты. Реально, то есть, смотрите, по сути дела, санузел, без санузла никуда, большущий-то какой, как у некоторых людей комната. И вот так вот я вижу, да просто посередине. Комната раз, комната 2. Ну и, конечно же, балконище. Давайте выйдем. Они даже на втором этаже все позакрывали. Так, и что у нас за балкон? Офигеть, какой он, смотрите. Это все балкон. С подсветочкой, с навесиком и, конечно же, видон. Я же говорил, что здесь поврачительный видон. Везде видеонаблюдение по всей территории комплекса. Как наши соседи, как наши дома. Вот такие вот дома у нас здесь. Видно, что вам прекрасная панорама. И, конечно же, у нас, видите, море. Видно полностью море, наша территория. Классная видовая характеристика. И вот этот прекрасный балкон, на котором будете сидеть вы, загорать. Меня благодарить за этот прекрасный дом. Дом реально замечательный. Смотрите, вот как он выглядит. Вид сбоку уже, да? Вот я его снимаю. Вот те дома у нас с большим земельным участком. То есть у нас здесь вообще, не знаю, 10 соток, что ли. Там он огромный участок. Здесь перед домом огромный участок. У каждого участка свой земельный участок. То есть где-то больше, где-то меньше. Но, конечно, вот этот Кавказский хребет, это просто... Красная поляна, вон она, вон она, дорогие друзья, какой хребет, весь снегу, айсберги там. А здесь у нас вот такая вот прекрасная морская, хочу сказать, панорама, нет, это морской пейзаж. Давайте закрывать. Дорогие друзья, еще раз, здесь... Есть беспроцентная рассрочка. Здесь сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. Вы можете сразу же выходить на договор купли-продажи, сразу же делать ремонт, сразу же жить. Не надо ждать. Но ну, потому что дома готовые, понимаете. Сразу же. О, я понял, чьи это лапы. Узнали вы эту скотину? Вот. Это следы той самой собаки в меняке которая... Которая <смех> собачья собака, которая непосредственно у нас э, ходила здесь. Видели, да? Которая там со мной сниматься отказалась. Так, давай. Закрываем все. А! Все, все, двери закрыл. Да что ты, это? Кто-то мне позвонить хочет, блин. Лучше бы Хатл не так хотели купить, чем просто позвониться. Позвонить, поболтать. Много среди вас таких позвонить, поболтать. Блин, а по делу можно позвонить там? <смех> купить реально уже на самом деле. Так, ну что? Классные дома, согласитесь, а мой номер 8-918-808-0747-8918-880-0747, звать меня Дима, Дима ЮДВ, кому нужен морской пейзаж, срочно звони, набирай меня, сохрани мой номер телефона, я тебе прикажу мой дорогой друг, будешь жить в красоте, красиво в Сочи, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, знал бы ЮДВ, купил бы частный, красивый, индивидуальный жилой дом, так что, дорогой друг, мой контакт у тебя уже есть, поэтому не стесняйся, звони, всего хорошо, дорогие мои, пишите Звоните. Ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Увидимся. До всего. Доброго. Пока.